Сей нищий возвал и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него».